Netflix Spider помогает мне решать задачи в основном по аудиту сайта, а также для краулинга каких-то данных, то есть частей мы собираем там, сцену, либо наличие текста на странице конкретного, то есть мы их вытаскиваем, потом анализируем, там, частотный словарь можем составить и так далее. Когда парсишь большой сайт и у тебя там обнаружены ошибки, вы их исправили и программисты пишут там, ну, проверьте, мы исправили, чтобы не парсить еще три раза, три дня этот, этот же сайт. Вы просто перепробивку делаете, те, увы, где были ошибки, он проверяет. То есть это намного лучше, чем как, как раньше. То есть ждешь опять три дня, чтобы дать ответ программистам. Намного проще интерфейс, юзабилити. мне нравилось всегда с, с самого начала. То есть вот этот вот функционал перепробивка, удобно, робот с TXT нравится, как э, теперь можно просто залить такой, как он будет, а не какие-то правила, как там Screaming ScreenFrog сейчас -то делается. И э, самое, что мне больше понравилось, это быстрая русскоязычная поддержка. Очень нравится э, запуск, например, одновременно двух программ, и можно просто собирать данные по двум сайтам одновременно, ну, либо трем, четырем, сколько компьютер потянет.